Всем привет! Сегодня я буду проходить Terrarium 1.3 на Android со 100 хп. Мне пришлось перенести все-таки всю карту и персонажа на ПК, потому что на телефоне я не могу это сделать. Просто невозможно. С моим-то телефоном никак. Вот она, неудачная попытка. Остался совсем чуть-чуть. Я выбрал тактику с пчелами, потому что типа после смерти они могут убить ее. Мир все равно перейдет в хард мод. А если я умру, стреляв, например, звездами, то... Ну, типа, у меня будет мало попыток Так я не совсем скилловый, то я сделал вот так вот Отлично, стена плоти побеждена Забираем эту штуку Тем более я сдох И как раз пчелы ее добили. Очень прям шикарно получилось Выпадает эмблема призывателя Мне, в общем-то, она не нужна Потому что мне нужна на стрелка Но пойдет все равно Какая разница, С смысл, типа, в ней Броня все равно должна быть побольше так, отлично. Одеваем им лемку. И оденем, наверное... Ну все, и это так и оставим все аксессуаром. Наверное, пчелиные улей надо снять потом. Вот этот рю рюкзак на что-то поменять его. А, сейчас я планирую купить крылья. В общем-то, в следующей серии. Этот видос коротенький, потому что, ну, просто нет времени. Да и я не знаю, что показывать. Материал просто не наснимал. Короче, куплю крылья. Убью мехов в следующем в следующей видосе. И посмотрим, что будет. Сейчас я сломаю алтари, чтобы, в общем, понимали, да, что какая у меня руда, как там все происходит, типа, что я не читерю себе слитки, не имея при том еще разрушенных алтарей. И потом я сейчас, э, ну, вскрою сундуки, которые я выловил во время рыбалки. Там два железных и много этих деревянных. Кстати, почему я получил урон? Чё, святым молотом надо рушить? Я думал, любым можно, а как? Ладно. Так, разрушили один. Сейчас быстрее нужно до призрака успеть второй разрушить, потому что мне... Вот тварь уже летит ко мне. Давай. А Отталкивание молота хорошо сработало, прекрасно. Ну, сейчас я не выживу, да. Ваншот. Ладно, третий алтарь я потом как-нибудь сломаю. Ну уж вы понимаете, что там будет титан, потому что у меня свинец. Или же что у меня? Железо у меня. Тут железо. Но не суть. Сейчас мы приблизим к камеру. Я открою сундуки и посмотрим, что там выпадет. Я надеюсь, что хотя бы ну, 10 нормальных таких слитков в хардмодах выпадет. Не из этих, конечно, обидолажных сундуков, но хоть что-то будет. О, мифриловый руда я вижу. Нормально. Смотря, конечно, сколько их выпало. Ну, я бы не сказал, что это прям вот то, что я хотел. Но на что я мог надеяться, если уж, типа, так мало наловил. Вот я очистил инвентарь, вы видели только что, что я там получил. Остался там еще какой-то паладивый слиток. Не паладивый, короче, какой-то синий, я не знаю, как это материал называется. И золото, и все. Я сейчас все продам торговцам. И на этом мы видос закончим, в общем-то. Ну, все. Продаем. Кстати, вы, наверное, могли подумать, почему я так долго не выпускал видос то да? А знаете сколько попыток ушло на стену плоти? Около 80 попыток у меня ушло, чтобы ее убить. Я не знаю, почему я такой раб и не смог это сделать. С первой, с там как нормальные люди. Ну, чувак, вообще с одним хп прошел терку и то меньше попыток потратил. Ну не терку, а стену плоти. Почему я так ее. Я больше недели, короче, проходил. И это при том, что я пользовался багом сохранения карты. Если бы я багом не пользовался, я бы проходил ее, может быть, месяц. Сейчас типа соберу вот эту дрянь и посмотрим, что там. Ну да, зелье шахтера. А, и в следующем видосе я, наверное, еще по островам полазю. Хочется еще сказать, что я начинаю записывать еще один проект потерки. Это прохождение. Эксперт режима с помощью призывателя Я абсолютно ограничил себя оружием только призывателя И будет, наверное, интересно В общем, если кто-то досмотрел до этого момента, Если есть такие люди, я очень вам благодарен И хочется услышать на счет вот этого проекта с призывателем Ваше мнение Кстати, прохождение с лутом от боссов Оно продолжится, оно скоро выйдет И... Вот, как раз проголосуйте в комментариях, что вы хотите видеть первым.